Докладываешь, что просто будет нормально. Да ни хуй нормально, ну, блядь, нормально. Пьезы нам дали, блядь. Сегодня Здесь детально, помни, пожалуйста. Когда я в одном месте переночевали и дальше я ехал. Ну. Там, блядь, включил от вас снаряды, а там просто расхуерено, блядь. Пусть пьезы валяются на лобовом, блядь. Там просто сезли. Я просто сижу, блядь, сплю нахуй, блядь. Снаряд, блядь, сегодня мой, не мой, блядь. Я в охуя. Вы через два дня обратно идете? Да ни хуя не внезем на обратно. Вдем перегуб, с гу еще хуйня выкрутить. Ну, ты будешь выходить все равно? Нет. Береги себя, пожалуйста, я тебя прошу. Нам просто пиздали, блядь. Их, нахуй, блядь. Все на самом деле меняется в лучшую сторону. Это вот вы там думаете, что все, это... все нормально. А... Нормально, ну, ты знаешь, сколько трупов, блядь? Сколько трупов, ты знаешь, блядь? Сколько раненых, нахуй, блядь? Это по вине наших командиров, ебаного, нахуй. Не поставили по голосу, нахуй, нахуй, нахуй, блядь. Просто нахуй, блядь. На одном месте с одной бригадой 8 человек с один человек трубу, блядь. 30, нахуй, раненых, блядь. Я даже не знаю, с другим пределом, сколько умерло, блядь. Каждая дригадина, нахуй, по 10-15 человек умерла. Просто, нахуй, расхуярена, блядь. Кто-то генералов, героев, кто-то, блядь, мужество получает, блядь. Пидор, ебаного, нахуй. Они просто, нахуй, людей, блядь, расхуярили, блядь. Держитесь, крепитесь, я тебе что, Всех Солейска вообще всех отправили. Понимаешь? Всех, вообще всех, вот понимаешь? Да, почему? Вот. Понимаешь почему, блядь? Потому что расхуярили нас просто тут, блядь. Мы и тут находимся на передовой, блядь. У да, нас находилась типа силовая хуйня, блядь, там, подкружная, блядь. Туда, блядь, прилетел снаряд, блядь, два снаряда на килограмму прилетело, это так расхуярило, блядь. Я просто охуел, блядь, от, блядь, безнадежности наших начальников. все равно будь осторожен. Ты же знаешь, что... А да, что я могу должен... делать? Я ни одного украинца не видел, блядь, с автомата, блядь. Нас просто в блядь, всякую хуйню, блядь, с расстояния 20-30 километров, блядь. Что ты можешь делать? Слышь, выстрел, блядь, и Не знаешь, блядь, на тебя упадет, не на тебя упадет, блядь. Нет. тупая смерть, блядь. тупая смерть, блядь? Ты ваша... думаешь, блядь. Это твой, Не твой, блядь. Я только могу молиться, чтоб с тобой было все хорошо, больше ничего. Моли, блядь, моли, чтоб, блядь, генерал, нахуй, все подохли, пидоры, ебаные, блядь, блядь. Почему где ты нахуй так? Где, нахуй? нахуй, наша хваленная армия, блядь, где наша, нахуй, техника, блядь, хваленная, блядь. Все нахуй обосралась, блядь, все нахуй, блядь. Просто нахуй все обосралась, блядь. Все говорят, что, короче, все близится к концу, первые, так, операции, Какой, нахуй, операция, блядь? Так, в Булганске, типа, еще, блядь.